Я на самом деле не знаю, насколько тема рептилоидов вообще интересна, актуальна и так далее. А в чем проблема-то? да? Мне кажется, это очень актуальная тема. Ну, <соспорядок> про, про, про, про них, насколько я знаю, насколько известно мне, задвигает Спасибо. Светлана Пилунова из так называемой партии Воля. И <соспорядок> она в частности рассказывала про надвигающуюся катастрофу, которая вот грядет от Нибиру. И что как раз на Нибиру эти рептилоиды. Ну и Нибиру связано с, с, с сильной сильно эллиптической орбитой. И получается она уходит далеко от нас. На 3600 лет у нее типа mm -hmm. период обращения. Uh -huh. они да, они да, ну да, ну конечно, любой астроном скажет, что чтобы. Планету эту, не было видно, она должна уйти на очень уж большое расстояние. Это обитаемая, да, планета? Mm, рептилоиды. Нет, нет. А, рептилоиды, а? да. Ладно. А ничего, что на таком расстоянии от Солнца там температура будет? Нет, была по подожди, влага. подожди, я не про это хочу сказать. А, дол должна быть, они mm. а... а так быть. Должно быть очень большое мастерства. удаление, во-первых, ее от Солнца. Но тогда, то начало, тогда спрашивается, метан, там, -то тогда спрашивается mm. по почему период обращения 3600 mm. лет. Это сильно не вяжется друг с другом. Ну, естественно, люди, которые слушают пионового, они астрономию не знают совсем. Поэтому для них в этом нет ничего странного. Ну, хотя есть люди, которые знают, типа Кирилл Бутусов. Не знаете про этого чувака? Нет. Сейчас я расскажу. Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Ночной скептик». И со мной сегодня ночуют Евгений Цыганков. Всем привет. Ливонгел Назарян. Доброй ночи. Катя Зверева. Привет. И Лайда Кушнарева. Ещерик, который ничего не знает про ящериков. Про ящериков мы поговорим отдельно, чтобы ввести слушателей в курс. Это специальный выпуск, который мы действительно проводим ночью. И мы начнем, наверное, с того, что я расскажу про Кирилла Бутусова. Мы тут говорили по поводу Нибиру и о том, что Пилнова рассказывает про эту планету, и, скорее всего, она ее последователи не знает астрономии. На самом деле есть такой человек Кирилл Бутусов, который активно участвует в всяких передачах РМТВ. И его теория состоит в следующем. Теория, он берет разные планеты. И смотрит на их соотношение радиусов между друг с другом. И соотношение масс. Вообще, по-моему, соотношение масс, говорит. И его идея состоит в том, что он смотрит, что планеты между собой имеют какое-то соотношение масс. Например, какая-то там прогрессия. Не геометрическая, конечно, но, например, линейная. Там. Затем он смотрит на соотношение масс спутников планет. И находит там, якобы, тоже какую-то прогрессию геометрическую. А затем он делает следующий финт. Он рисует соотношение масс планет, а ниже строчкой соотношение Марс, э, масс спутников. И выделяет среди спутников Титан. И говорит о том, что это спутник-гигант, что он очень большой. И дальше он проводит аналогию. Значит, раз есть такая закономерность, у планет тоже должен быть какой-то гигант. А где он? Его нет. И значит, где-то там летает еще одна планета, которую мы не знаем. И он говорит о том, что эта планета, скорее всего, э, не помню по, как, по какой причине, эта планета оказывается с другой стороны от Земли, и мы ее не видим, потому что она как раз с той стороны от Солнца. Ну, здесь плохая логика сразу Да, конечно. Это, это, это не то, что логика, это нумерология. Ну и, не знаю, не астрономия сразу, как ты говорил, последователей Пионовы, то, что технически заглянуть за Солнце вот, в точку противоположной Земле, с каких-то летательных аппаратов очень просто. Но его аргумент в том, что там живет более продвинутая цивилизация, потому что они находятся на том же расстоянии от Солнца, значит, там тоже жизнь. А раз там жизнь, и раз его логику трудно... Ну, да, должны да, быть такие же, То есть она, она сводится к, к такой концепции, что они могут скрыть свою да, планету. Да, что они настолько продвинутые, потому что они давно уже существуют, что, естественно, да, они, они, они они настолько продвинутые, системе. что могут убрать собственное гравитационное возмущение, и мы не можем его обнаружить э, на он, орбитах других планет. Он, по что-то там тоже вычисляет про гравитационное возмущение, он какие-то вещи там, может быть, и говорит, но вообще вот эта вот идея вычислять разные разные отношения между планетами, она не новая. Вообще, мне, честно говоря, даже это удивляет. И вот у меня создается вопрос, такой, вот впечатление, что каждый раз, как я узнаю про какую-то теорию, которая продвигается кем-то здесь, в России, я узнаю о том, что давно такая теория была провозглашена кем-то уже в Америке там, скажем, лет за 8 до того. И оказывается, был такой ученый, причем он такой, вроде маргинальный ученый, но не совсем шарлатан. То есть не из разряда того, что прям, как у нас там, пивного а такой чувак, который написал статью, где он рассказывал про то, что у всех солнечных систем с жизнью есть определенное соотношение вот между массами или там, радиусом планеты, или как-то так. И он даже опубликовал на эту тему статью. Но проблема, безусловно, в том, что эти соотношения можно находить в любой системе всегда всегда можно найти какое-то соотношение. А как же законы Кеплера? Что значит у всех солнечных систем с жизнью? Да, это только. их? Любопытно, может, может быть я неправильно выразился, может быть не с жизнью, а просто у солнечных систем с одним Солнцем и с планетами. Может, такого. я в виду где есть планета, находящаяся на таком же расстоянии от Солнца, как Земля, где может теоретически быть, может быть жизнь. И он эти постулировал, опять-таки, соотношения, фактически базируясь на одном Солнечной системе. И здесь, опять-таки, ошибка состоит в том, что найти какую-то закономерность можно в любом наборе данных и затем все это подгонять, и непонятно, что из этого следует. Ну смотри, у тебя в любой системе, где есть гравитационная доминанта какая-то, в нашем случае Солнце, есть планеты, то есть объекты с куда меньше массы, естественно, они будут подчиняться некоторым закономерностям, а Во-вторых, ага. и сами звезды с планетами, они... Сами звезды с планетами, они образуются не абы как, а тоже это все подчиняется некоторым закономерностям. Мы можем задать. Совершенно верно, да. Непонятно, как такое могло сложиться соотношение. Какое? Оно же случайно сложилось. Да, о том и речь, что, там оно, что согласно законам за гравитации оно должно было сложиться случайно. А почему тогда получается определенное? То есть вот непонятно, что Но там, не, должен, там не, не выходит случайно. Может, все -таки а, убрать нет, нет, это Нет, ясно, не что он не выходит совсем случайно. Но вот есть какой-то есть какой-то центр гравитации. Вокруг него есть какие-то объекты. Они, естественно, попадают на орбиты свои не случайно, но что это должны быть за законы, которые выводят их все время на одни и те же, к примеру, орбиты? В нашем случае законы Ньютона. Тут все Но у он у утверждает, что это должно быть во всех Солнечных системах. Вот о чем, в чем речь. Ясно, что в нашем конкретном случае между планетами можно найти какие-то соотношения. Но а эти соотношения возводятся э, такими людьми в ранг закона, что вот это соотношение, оно всегда, или что оно имеет какой-то смысл, а оно никакого смысла не имеет, просто в данном случае сложилось так, вот о чем речь. И вот этот Кирилл Бутусов, он продвигает такие идеи, причем там тоже намешивается Нибиру, там намешивается э, тоже какие-то рептилоиды, рептилоиды, по-моему, нет, но какая-то... Типа, цивилизация, которая к нам прилетает, естественно, и следить за нами, и руководить жизнью Солнечной системы. Ну, и этот же человек участвовал в нашумевшем фильме РЕН-ТВ про жизнь на Марсе, в вот есть вот, i-мифология, блогер. Ну да, уже, наш, наш Артем. Да, уже довольно известный. И вот он делал как раз обзор на этот фильм классный. И вот я этот фильм посмотрел, тогда впервые узрел Кирилла Бутусова, который сказал очень смешную фразу. Он сказал ну вот я на Марсе вижу, вот тут какая-то обсерватория голубенькая, он говорит, голубенькая. Белки там есть. Белки обязательно, и белки. И, значит, говорит, вот здесь какие-то дорожки, вот здесь, какие-то трубы, причем там снимок был такого синего цвета. Я не уверен, что на Марсе все синее, по-моему, на Марсе, Марсе красное. Красно. да, но он смотрел, на, на показывали на экране изображение, такое синяя фотография, голубенькая, ну, видимо, раскрасили как-то. Нет, это спектр, просто спектр, спектр сделали, ну, то я имею в виду, обработали как-то, обработали каким-то образом. И он говорит, вот это синенькая обсерватория, он говорит, ну, вообще, говорит, конечно, неизвестно, что там происходит, мы вообще ничего не знаем. Вот я бы думал, вот тут он прав. Вот, вообще так не и говорит. А с этого да, и надо она, было. С этого начинать, и передача <с> на этом закончить. Да. Мы ничего не знаем. Все, Но, а все, все России, что да? вы видите дальше, это наши фантазии. Но Мне кажется, что фильмы на РМТВ звучат все время один и тот же дядечка. Да, мне бы интересно было узнать, кто это вообще. Потому что. У него такая подача замечательная, Но такой, зря, такой, такой говорят, голос, нет. такая интонация, еще все эти саундтреки. Давайте Кто про рептилоидов расскажем, тут Лоида часто упоминает ящерок всяких, уточним Она говорит ящерики. Ящерики, ящерики ящерики. А откуда взялось вот это уменьшительно ласкать? А это неправильный перевод. Ящерики? Да. С какого-то английского, какой-то английской статьи <связывая> <связывая> а там как было? Там тоже что-то про там, там вряд ли было. В общем, рептилоиды – это идея, ловить. которая идет, насколько я знаю, тоже из западных каких-то товарищей, которая говорит о том, что... По-моему, это Дэвид Айк, который говорит о том, что весь мир управляется рептилоидами. Причем, по-моему, да, это Дэвид Айк, когда он приходит на различные ток-шоу к другим сомнительным людям, типа Эликса Джонса или еще куда-то. Он, как правило, ничего про рептилоидов не упоминает. Но когда он ведет свои лекции, он обильно говорит про рептилоидов. Это очень такая интересная теория. Рептилоидами являются все, кто представляет какой-либо интерес с точки зрения власти. То есть Обама – это безусловно рептилоид. Если нет, значит им управляют рептилоиды. Ну, в общем, все. Путин, конечно, тоже Но рептилоид. Он первый черный рептилоид. Может быть. Ну, хотя, я думаю, Майкл Джордан... Общем, Майкл Джексон был, ну, но Майкл. там что-то пошло не так, и он побелел, короче. Ну. А так, Обама был, да? Бы. А так почти Обама, да. Нет, это была подготовка к Обаме. Короче. Ну, в общем, так или иначе, эта теория получила, как ни странно, распространение, и люди, которые падки на катаспирологические теории, они вот придерживаются мнения того, что существуют такие рептилоиды, которые причем, я так понимаю, что рептилоиды это сделано из-за того, что чисто психологически рептилии воспринимаются как что-то чужеродное и страшное. Особенно вот всякие вот эти вот а, «Чужой» там, фильм какой-нибудь, там тоже какие-то они, а, ну такого вот монстра образца, Да, но, но мы знаем, что мозг рептилий он гораздо примитивнее ну, нашего, да, и они там оперируют такими понятиями, типа пожрать, да, спариться, Да, в принципе, вот поспать, когда, когда вот человек да. испытывает, например, в какой-то опасной ситуации желание бежать, то, насколько я знаю, это как раз вот эта вот ящеречная часть нашего мозга за эти вещи отвечает. То есть, самая примитивная, там, побежать куда-то, ну, да, в наверное. панике. А, а почему нельзя было взять образ паучков? А, вообще, не знаю. Конкретно, Дэвид Айк, наверное, решил, наверное, ему нравятся рептилии, может, у него рептилифобия, а может, просто ему понравятся. они такие кожаные все. Может, Нет, видимо, Рептили... это такие рептилоиды когда они полулюди из да, да. Я втроено сделать. это. Я это, да, да, да, думаю, культурологическая вещь из-за реалистичной научной фантастики. Так или иначе, эта теория пошла, и у нас она, значит, пил новая, распространяется, да? А, хотя я ее мало, честно говоря, читал. Надо будет. Послушать. Ну, по, по ней обзор Миша делал. Mm, ну, вот, надо будет, наверное, и нам, может быть, когда-то посвятить ей выпуск. А, с одной стороны, здесь в чем опасность? В том, что, с одной стороны, кажется, что неужели вот это кто-то верит. С другой стороны, опасность в том, что да. Кстати, надо представить, к нам пришел еще один скептик. Это Евгений Брик. Машу руку, если что. В целом не видно, но хоть так. Да, включите свет, темно держать. Так что вот с рептилоидами такая история, если у вас есть знакомые, которые являются Это рептилоидами, рептилоид. да, обязательно сообщите о них в местные органы там, полиции. Только осторожно, чтобы в полиции не было своих у них, то может быть полиция уже в курсе. На самом деле, если повспоминать всякие культурные мифы народов, то... Там можно, ну, людей там, допустим, с головами соколов найти и так далее, и так далее. И чего там только нет. Соколов. Сокол. Даже видела сокола. Даже в на подарок в ВКонтакте, у кого-то чувака, вот чувака с головой сокола. Возможно, это тоже было... Это египетский... Египетский Египет. Египет. Египет. Егип Тор, по-моему, а, птицы. Да, кстати, это страшно, да. -то тор, какой Тор. Был вот стоит. этот вот сериал с Деюдом Суше про Пуаро. Там была одна серия про, про Казу в Египте, про то, как... Один человек заразился там якобы проказой, потом выяснилось, что это доктор его подал. А там ходил чувак, в маске, ну без маски. В маске и там, ну, в маске ей было реально страшно, они сделали. Да, классное, да. когда показали, а потом, что человек прошел. Тень, Кто это? Тень, да. на, на боковой части палатки, подсвеченной снаружи, такое поворачивается, смотрит. И главное и это классное это ощущение, происходит. когда капитан Гастингс вышел, уже нету никого. Вот это очень здорово сделали. Вообще, э, мне кажется, что вот эти вот фильмы все ужасов, особенно когда ты уже скептик, э, очень прикольно смотреть, потому что ты с одной стороны. Э, хотя, все-таки вот э, хотя скептик понимает, что это, там всякие духи, это фигня, все равно инстинкты есть инстинкты. Э, все-таки, э, например, не знаю, когда человек реально, например, не выспался, он в темноте, у тебя все равно как бы, ну так, не очень комфортно. Поэтому я боюсь спать в темноте. Не, мне в Я когда больше стал думать об этом, мне стало вообще нормально. Я да. даже насекомых перестал бояться. Меня я тоже, насекомых, я я тоже стал. Да. Мне тоже стало меньше, вот когда я вот, как-то к критическому мышлению пришел, у меня, во-первых, стало меньше неприятно всякие медицинские вещи. А раньше я, например, как-то остерегался. Кстати, в каком-то смысле из -за соображений, ты смотришь на, например, чью-то болезнь, и ты думаешь, что ты ее принимаешь на себя каким-то образом. Да. Вот. А сейчас, как бы, я относительно нормально смотрю. Более того, в каком-то смысле это даже интересно, потому что это часть ну, реальности хотя угу. ты естественно смотришь на какую-то болезнь, ты надеешься, что ты никогда этим не заболеешь. В целом это все равно ты изучаешь, а ты относишься к этому как-то более научно. Короче, в последнее нет, время на некоторых, а, в некоторых группах ВКонтакте, посвященных там не то православию, не то каким-то еще вещам, особенно это, я так понимаю, касается людей, которые за природу, там причем природа для них это все, что не связано с человеческим прогрессом, а, и они рассказывают про телегонию, в частности, вот вот эта вот девушка, которая была, как говорят, правой рукой Левашова, она после того, как он умер, я так понимаю, какое-то время, по крайней мере, была лидером движения, и дальше у них пошли терки, и там я сейчас не знаю, что происходит. Я не очень близко слежу за этим сообществом. Но она дает регулярные лекции как раз на тему телегонии. Более того, она дает их детям. И на YouTube можно найти эти лекции. Когда смотришь, конечно, не очень просто все это смотреть, когда ты понимаешь, что там сидят дети, которым все это рассказывают. И она задает вопросы, типа, вот, как вы думаете, откуда вы это знаете? <?llo4> И она вот рассказывает про телегонию. То есть телегония – это идея того, что э, с кем у женщины был первый контакт, э, что каким-то образом это повлияет на потомство, даже если ребенок будет вроде как от другого мужчины потом. То есть как-то так. То есть, грубо говоря, если женщина в самый первый раз переспала с негром, то в следующий раз, если она... Потом она как бы залетает от белого, уже ребенок черт знает какой может быть. Да, хоть настоящий негр. Кстати, я сейчас вспомню, это с волновой геномом может быть связано? Волновой геном тоже как-то поддерживает телегонию. Мне кажется, что волновой геном это уже было потом как объяснение. Телегонию разбирали очень и очень много, и началось или гонию началось все это не гони а, гони. а, а чем вообще закончилась? или так она Направляет? она продолжает цветать процветать да но с экспериментами самом... по селекции у них есть лошадь фотка лошади Полосатый. которая типа полосатая да. это подстава это зебра это не полулошадь пол Кстати, зебра. есть же действительно не гибрид но какой-то родственник зебры, который такой вот на это, вот зеб... это вот зебра, у которой просто такой окрас. Нет, это и не зебра, это вот именно родственник зебры. Это вымерший зебры. вид зебры. Но, их помочь. нет сейчас, их там пару штук осталось, может. Но, Но у это... лошади зеброй вообще не да, да. у лошади зебры mm -hmm. нет потом. Но волновой геном это скорее пошло... А, а это геном. не от Горяева пошло? Э -э, да, это от него. Горяев, от него э -э, Волновой геном. То есть это идея того, что можно изучать ДНК. Как его? Во время. Я сейчас не помню. По-моему, у него какой-то прибор, который изучил. ДНК. Сначала был, конечно, Лысенко своими идеями. Потом уже стал Горяев. Лысенко это просто... Но вообще, вот знаете, я, я бы хотел поговорить о, о том, об, об интернете. Сейчас, вот благодаря тому, что появился интернет, у нас совсем из, сильно очень изменилось информационное пространство, как говорят, медийное пространство. Все вот эти вот идеи, которые, казалось бы, уже были забыты, они вышли на поверхность. И такая идея какая-нибудь там, например, альтернативная версия гравитации, которая, ну, если бы у нас не было интернета, она бы даже не возникла все эти идеи сейчас появляются и вот мы даже вот в подкасте до этого в каких-то других там выпусках говорили по поводу не очень известных людей сейчас они все реально появляются и интересно что с одной стороны круто что у каждого есть своя площадка в целом но это означает что площадка есть у людей которые ну у которых гон реально то есть ну они просто толкают фуфло да и у всяких экстремистов преступников тоже есть свои да, да и кстати за... это все все это с одной стороны ты не можешь закрыть потому что во-первых это уже не закрыть это уже есть угу. и во-вторых тут уже действительно человек теряется в большом количестве информации и ты смотришь что если человек начинает есть у него крен вот все-таки вы что-то псевдонаучное то он будет реально вот тусоваться среди этих сайтов. Я недавно набрел на замечательный сайт, где человек продает э, квантовые такие приборы как бы значит прибор представляет из себя следующую вещь это картонка большая, разноцветная, классно оформленная как настольная игра. На ней сделано несколько штучек три, э, три ручки, которые можно крутить. И он показывает, что здесь нет никаких механических частей. Вот смотрите, это просто картонка, на ней ручка. Но как бы здесь все математически вычислено. Значит, что вы делаете? У тебя есть на этой картонке нарисован большой прямоугольник. И затем нарисован большой кружок. Прямоугольник это то, куда ты должен класть то, от чего ты будешь брать энергию, к примеру. А кружок это то, что ты должен класть что ты преобразовываешь. Это как доска для вызывания духов. Да? Типа того, значит, например, приводится пример. Мы кладем витамины на прямоугольник. Положили эти витамины, затем на кружок мы ставим бокал, бокал с водой. Бокал. Нет, бокал с водой. И затем ты используешь такую штуку, которая это как по радионике. Ты по еще одной там нарисованной тоже прямоугольничку вводишь рукой и одновременно крутишь ручечку. И вот когда ты чувствуешь, что рука у тебя стала прилипать к этому прямоугольнику, это, естественно, просто психологический эффект, то, значит, вот это правильное значение. И вот в этот момент витальная сила витаминов передается в воду. И чем дольше ты держишь эти, эти баночки все на этой, на этой штуке, тем больше передается сил вот этих вот витаминных как бы. Затем-то что-то там еще трешь какой-то там прямоугольничек, это значит, что все, эти силы закрыты теперь в воде, как джин в банке, и ты вот можешь этой водой, например, поливать свои растения. Прошу прощения, а при чем тут квантовая физика? Это чистая магия. Дело в том, что вот эти все товарищи, естественно, используют квантовую физику тут же, чтобы к науке как-то примазаться, что-то квантовый эффект, как этот человек говорит у себя на сайте, ну, это, говорит, мое изобретение, которое связано с теоремой Белла, там, еще с какими-то вещами, но я это преобразовал, поэтому это уже какое-то мое собственное изобретение. Ну... <смех> квантовая механика и квантовая физика это то, что сразу возникает в таких течениях Они не будут говорить, вы знаете, наше изобретение основаны на ньютоновской механике или там Вы знаете, мы использовали термодинамику Не, они скажут квантовая физика, потому что это непонятно даже им самим Но Они могли бы приплести какую-нибудь мистику на самом деле И это они делают Но просто квантовая физика используется для того, чтобы придать научности какой-то Просто большинство людей как бы считают, что квантовая механика это что-то очень-очень сложное и в то же время как бы противоречащие закону классической механики. Именно поэтому... Наверное, да, что там удобно. частицы могут телепортироваться, да, да, да, что да, они да. могут быть одновременно несколькими Шумотарным вещами. это на макрообъекты распространяют. И все такое. Нет, даже не то, что на макрообъекты. Они пытаются вот именно, что вот, э, витамины разлагаются на, там, допустим, микрорептоны, они проходят сквозь стены, Дальше идет свертка, и они уже влияют на структуру на квантовом уровне. То есть они не говорят, что это на макрообъекты переходит. Микролептоны. Должны... Мюмизоны. Мюмезон, -мю как в 3 плюс 2 да Да, да, да. Кюмизон. Кю Я в старые где-то за какие-то 80-е годы науки и жизни читал там интересная статья про разоблачение каких-то микролептонов. Типа автор а, исследования показывает фотографию на каком-то там оборудовании снято типа как микрорептон а, проходит сквозь стену и показывает что на ней ну там типа такая кирпичная стена за ней что-то типа видно типа спина прозрачная и такой вот интервьюер ну из какой-то академии наук там какой-то профессор у меня спрашивает а вдруг вы просто дважды экспонировали кадр ну не промотался кадр ну, эксперимент говорят, ну, тот, кто исследовал, ну, может, так и был. То есть, вот, одна из основ, на чем он основывается исследование, это, типа, кадр, который случайно получен и, возможно, ошибочен. Кстати, есть да. еще, ну, опять же, стегротема, связанная одновременно с квантовой механикой и с теориями заговора, а значит, с ящериками. Вот. Короче, в интернете есть такие сайты, на которых авторы какую-нибудь альтернативную физику развивают, причем говорят, что теория Эйнштейна все неправда, потому что Эйнштейн был еврей, евреи, как известно, это те самые нехорошие люди, которые нас всех обманывают, держат под контролем весь мир, и теория Эйнштейна была придумана и с и от того, для того, чтобы контролировать рабов. Вроде не знаю, как это связано, но... Как СТО конкретно? Я, конечно, знаю, как Какой он он, механизм контроля? Почему-то авторы этих альтернативных так называемых, физических идей считают, что ОТО и СТО это фальсификация, а вернее какие-то их странные идеи и формулы, которые ничем не подкреплены. Вот эти вот все люди, которые не понимают физики и придерживаются каких-то... Я не знаю, вот, вот это вот... Когда все переживали большого адронного коллайдера, это от кого пошло? <смех> это был просто такой маразм, да? <смех> <смех> не переживать <смех> по поводу искусственных бактерий, которые даже не существует. Это <смех> все пошло от желтой прессы. Ну, не знаю, таких <смех> людей, которые <смех> вот, <смех> вот занимаются этим гаданием на прямоугольнике, можно ну попросить, допустим, написать про няни для начала. Но дело в том, что люди, которые, короче, это все не понимают, они иногда начинают мешать. Но правда, надо отдать должное тому, что когда дело касалось Андронова коллайдера, там реально все-таки, ну даже у реальных ученых вначале были опасения и проводились какие-то калькуляции. Да, но опасения вот... не были связаны с концом света или нереальными <сёк> взрывами. <сёк> какие-то. Нет, было скажем так, было предположение, что а что произойдет, если действительно возникнет какая-то микро черная дыра? Может ли ну, она разрастаться? Вообще не нет, так. не может, да, лето. Да, вот не не может. Но какая-то там вероятность была, но очень низкая, что что-то неправильно прочитали. Но из разряда настолько низкая, что нет, ну как бы... Теперь к вопросу о распаде витаминов на микролептоны. Почему <свят> на лептоны распасться витамины не смогут просто-напросто для начала. Да, да, Во-вторых, смотри, туда, т, туда можно приписать волновые свойства просто. Ну, допустим, дифракцию и инфриционные опыты на молекулах можно наблюдать. То есть молекулы какие-то средние, ну действительно. Ну, как бы про опыты на электронах ими никого не удивишь, но делали такие опыты и на молекулах. Но как-то перетащить это и обосновать какие-то серьезные явления на макроуровне. Ну, ну, на Нобелевку тянет, если да, это да. просто нонсенс. но Ну, он там говорил по поводу того, что вот это все подключение в какую-то матрицу, и там, ну, в общем... Ну, тут можно философски подойти, да, что если значит. нечто распалось, а он перестал быть витамином, да, начнем с этого, то это уже не витамин. в данном случае, я честно скажу, тут, конечно, философски не подойдет, что человек очень классно делает деньги. Ну, да. Вот он действительно, причем, я же говорю, вот эта картонка, она очень классно оформлена. Очень красиво, то есть реально сделано качественно. Ну так можно, что хочешь продать? Да, Славно, да, Сейчас я вам покажу, кстати. Еще к вопросу о неверности ОТО, СТО и так далее. Банально, без нее не работает GPS. Не учтете, будет да, ошибку без, в да. GPS уже на этом основа. Что, конечно, круто, достаточно. И допустим, точно посчитать... Движение Меркурия можно только с привлечением общей теории относительности. Но все это фальсифицировано щериками. На самом деле, не по Это, такого, это массовый главный... заговор, да? Пацаны а -а -а. поменяли скорость света. А GPS это магия? Мы, как скептики, очень часто говорим о том, что конспирологические теории это плохо. И я не раз вижу в разных дискуссиях, когда говорят, ну это все конспирологические теории, это несерьезно. Вот, как, по вашему мнению, вот что сказать о конспирологических теориях, почему это несерьезно? Вот почему мы, скептики, не принимаем конспирологические теории и принимаем любой признак конспирологической теории как псевдонауку и шарлатанство? Ну именно как псевдонауку и шарлатанство, потому что это не все. Можно привести более разумный аргумент То есть основной посыл там в том, что некоторая группа может контролировать весь земной шарик Ну на самом деле мы можем посмотреть и увидеть, что в экономике ничего практически не получается вообще И следовательно контролировать что-то глобально, ну просто нереально нет таких механизмов сейчас. Ну, самый главный их косяк – это выборочность по отношению к источникам информации. Они берут какие-то отдельные источники, которые худо-бедно подходят под их теорию, а остальные источники, которые противоречат их теории, они называют фальсифицированными. Соответственно, если данных недостаточно, то данные скрываются. Ну, про просто так дела, мы знаем, что так дела не делают, что это недоказуемо и неопровергаемо совершенно. Но такое, может быть, возражение, что э, ну, конспирация же реально существует? Ну, да, конспирация какая-то где-то существует. Другой вопрос, что, ну, во-первых, если есть конспирация, есть, если она хорошая, то мы не должны знать, что она есть. Ну, они потом, конечно, узнаются, в частности, мы знаем. Постфактум. Да, например, не знаю, например, э, приход к власти коммунистов. Это конспирация, в общем-то. Ну вообще-то про коммунистов знали. Просто их э, ну, да, фишка не в том, не что э, просто боялись анархистов, а коммунистов воспринимали как какую-то псевдопартию, неопасную совершенно. Потом оказалось, что ребята взяли власть. Ну, просто. Я, я просто к чему подвожу, что есть разница между конспирацией и конспирологической теорией. То есть конспирация ⁇ это все-таки единичное явление. А конспирологическая теория, вот как Женя сказала, это все-таки речь идет о чем-то очень масштабном. То есть это не просто конспирация, это система масштабных таких очень конспираций, которые управляют и которыми мы объясняем очень большое количество событий, так скажем. А хуже всего в конспирологических теориях. Потому что они заплачают бедных ящериков. Я только знал, что тебя говорит, расстроит именно это. Остальное у него, человечество ее не волнует. На самом деле человек начинает объяснять все явления вот э, с этой колокольни, как говорится. Особенно Его... какие-то свои личные неудачи или еще что-то пытается приплести. Ну Смотри, это, ищери... это уже совсем... Да, ящериков каких-то... Ну, да, можно даже... так сказать, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Как я и говорю, не получается часто в рамках одного государства какое-то разумное правление сделать, а организовать глобальное какое-то. Ну Просто нет механизмов сейчас таких. Кстати, интересный был разговор у меня со своим собственным папой был обмен письмами, где я ему рассказывал о том, что, ну, он говорил мне, он мне давал ссылку на вот как раз Касперского, и у них есть там Ашманов, который рассказывает про вирусы, и он рассказывал о том, что американское правительство через мобильный телефон контролирует весь интернет. И я ему вот писал, говорю, ну вот какие вообще механизмы контроля всего интернета? Что, то есть мой сайт, они реально смотрят, какие механизмы? Они к моему провайдеру залезли. То есть таких механизмов нет. И тут буквально через две недели выходит Сноуден и рассказывает про проект Призм. И вроде как подтверждается то, что он говорил. И мне, кстати, интересно, обратил ли он внимание на это хотя бы про себя. Типа, ага, я же говорил. Но есть большая разница между контролированием всего интернета и на что я изначально реагировал и контролированием крупнейших сайтов типа Фейсбука. это тоже большая разница и мне кажется что во многих конспирологических теориях вот делаются большие очень неоправданные обобщения вот как здесь управляет всем интернетом но весь интернет это не Facebook и даже не Google а интернет представляет из себя очень большое количество других ресурсов Хотя, безусловно, спору нет, если контролируется какой-то очень крупный ресурс, это безусловно, но это мыслимо. Если бы мне сказал этот Ашманов, если бы он в своей речи сказал, правительство США контролирует Google и Facebook, я, я бы без проблем сказал, ну может быть. Я бы, конечно, узнал, откуда ему это известно. Ну смотри, какой еще интересный момент. Ты можешь, так скажем, технически отследить информационные потоки определенные, но тебе надо их как-то будет обработать. Информации настолько много, что следить в реальном времени за всеми нет никаких возможностей но Это да, там, но, это, но, еще, но, это то... все равно может быть проблемой, несмотря то... на то, что они все складывают И вдруг, если ты понадобишься, то они найдут Да, так это, это один момент Второй момент, то, что на самом деле за многими людьми следить-то не надо Они ничего не решают а Контролировать более значимые фигуры Ну, в принципе, да Да, вот, например мы знаем, что Google сохраняет твою историю поиска, и письма, которые ты удаляешь, он тоже где-то сохраняет. И это не удаляется, насколько я знаю. У них нет срока давности. Да, я, кстати, не уверен насчет писем. У меня такой информации нет. Ну, По ну, ну допустим, какая-то информация о твоем пребывании в сети э, хранится без срока давности. Да? Ну, а как это ограничивает, собственно, твою свободу? Я например для меня это небольшая проблема. Особенно учитывая тот факт, что э, я не интересен. Да и. Но здесь э, не нужно уподобляться Ашманову и считать, что, например, ЦРУ там или как там. ФСБ. ФСБ. ФСБ. Да, ФСБ. ФСБ, что ФСБ реально, например, может зайти на сайт Esoteric Skepticism и удалить какую-нибудь статью, то есть это нереально, потому что для этого нужно попасть в польскую компанию Wikidot, попытаться пропасть на их сервера, из их серверов иметь какой-то админский доступ, то есть это должна быть такая большая хакерская атака. Либо они должны реально знать всех людей из Викидок. Годы судебных Примерно. разбирательств. Ну, Викидок — это тот сайт, который, на котором у нас висит сайт. Тот движок. И если еще мыслим о какие-то компании, которые в США, вне США, они даже Pirate Бей не могут удалить. Поэтому о чем тут речь? Ну, что я еще хотел сказать. Например, если, грубо говоря, вот уже о тебе какой-то в сети твой, как бы... Ну твое досье как бы сформировалось, если ты попытаешься какой-то незаконной деятельностью заняться, это будет тебе очень сильно мешать. Но а если будет, не Бывает, будет? как, например, вот сейчас вот это вот в Испании поезд сошел с рельсов. Mm -hmm. Это Испания, да? И там показывали у машиниста на его страничке в Facebook или где-то еще были фотографии с очень высокой скоростью. Он типа хвастался тем, что он гоняет. А, вы... И он попал в историю. Он превысил. Да, он... Крушение произошло из-за того, что он очень сильно превысил скорость, там, чуть ли не в два раза, или там, какой-то большой порядок. Ну, там норма 80 метров в час, он ехал 220. 190, И он этим фассался в интернете. Когда уже это произошло, за одним числом, это уже можно было отследить. Это, конечно, полезно. Или там какой-нибудь террорист, там какие-нибудь там царнаилы, там тоже в интернете находили какие-то вещи. Ну, это напрягает, но, ну, в смысле, вот, то, что ты выложил там в сети, оно там, и это уже не, от этого не избавит. С другой стороны, если ты нормальной жизнью живешь, то... Вопрос в том, что такое нормальная жизнь, нормальная жизнь жить. Сейчас же законы защиты чувств верующих. Например, если там напишешь, что чём-то в блоге плохое про религию, то. Ну, вообще-то закон не такой гадкий, как да, они нам говорят. Да, да. Или например, будешь там фотки геев, там, какие-нибудь выкладывать и Ну, я не буду просто. Но по поводу, О, кстати, О, вот этого реагирующего закона... да. Но никто не пропагает. станет подав... Никто не станет. Чиновники тоже люди. Им сами нравятся визбиянки. Скачают, а потом У нас сейчас а еще идет Но... показательное дело по антипиратскому закону. Вот, кстати, Может, да. Мы слышали, то, что очень большое парту хотят посадить на 6 лет и на несколько миллионов штрафовать за то, что они просто разместили некоторые фильмы на тренде mm. и некоторые мультики. Ну, по крайней мере, хотя бы сейчас уже за то, что разместили, они а скачали. Раньше ж был период, когда пытались... Нет, за раз, скачивание, было, скачивание ничего. Сейчас уже перестали. Ну да, пытаются сделать это, я так понимаю, Рао играет в, в Скачивание не наказывается, даже если ты детскую порнографию скачиваешь. Только размещение. А по поводу, по поводу законов про религиозную... Ну, про оскорбление чувств верующих, все-таки, насколько я понимаю, хотя закон написан очень нечетко, что там все-таки ну, не нет такого, что человек что-то сказал, и его посадили. Не говоря уж о том, что есть такие паблики ВКонтакте, что э, там, ну, как говорится, такие откровенные вещи, что какого-то брать рандомного человека, который в блоге там сказал, «Вы знаете, я не верю в вашего бога», это мало говоря. А закон-то вообще не про блоги. Закон, закон про, про кубичные, общественные да, про места. про места. Про места, где совершаются обряды, нельзя препятствовать обрядам. Ну, так блогера у нас одного все-таки посадили, когда он сказал, что бог это миф, по-моему. Нет, ну, не, по-моему, не матом смысле, и много не... чего-то там такое а, было... Я хотел бы вернуться к антипирасскому закону. Они-то не размещали фильмы и мультики, они размещали торрент-файлы просто. А сейчас даже не торрент-файлы, сейчас размещаются, по на направления на... Ну да, Magnet маг Links, -магнит uh -huh. магнитные ссылки. Да, ну, они, наверное, природили это, ну да, торренты. Ну, понятно. Но антипиратский закон, мне, конечно, я долгое время следил за копирайтной темой. В принципе, на самом деле, мое увлечение логикой началось со споров про копирайт. Я примерно тогда обратил внимание на то, что, оказывается, можно аргументировать что-то в спорах. И у меня позиция поменялась. Я был, например, за копирайт. Но, не, я, наверное, никогда не был прям так уж за копирайт. Но у меня был период, когда я спорил, до того, что ну закон есть, Давайте легитимными способами менять отношение к копирайту, но пока закон есть, его надо выполнять. От копирайта сейчас куда вреда больше, чем польза. Да, ну конечно. Но Это, кстати, так же, как от патентов. Я, ну я лично, по крайней мере, против патентов. Это к тому же не фальсифицируемая теория, что патенты приносят плюс. Никто никогда не мог показать, что они приносят плюс. Единственные какие-то исследования, которые проводились, они разве что могли показать, что мы не можем найти ни плюсов, ни минусов. Нет, мы не патенты созданы чтобы защищать право изобретателя но это не работает никогда как не работает а это... очень просто вот ты изобретатель к тебе приходит какая-нибудь компания особенно это хорошо видно в программном мире но даже не в программном и говорят вот э, вы знаете вы нарушили наш патент вот у вас это шестереночка а вот у нас вот здесь вот 200 патентов значит вот не грамотно патентов у патентов него... вы нарушили он говорит нет, он берет эти 200 патентов, тратит 4 месяца на то, чтобы их переработать, платит специалистам и вот. говорит, нет, здесь нет ничего, что нарушил. говорят говорит, хорошо, 200 еще этих патентов, а еще 200 вот этих патентов, Нет, так, а 200 э, э, и все. Я думаю, что это не так работает. Софтворн в программном мире, по крайней мере, это работает именно так. В Европе пока не приняты патенты по программному обеспечению, в США приняты. Если ты, например, написал небольшую программу и к тебе написали Microsoft и сказали, мы хотим купить ваш бизнес, все, ты обречен, тебе патенты не спасут. Потому что они скажут, вот у вас ваша программа, а она запатентована запатентованное использование мышки. Ты можешь попытаться в суд пойти против этого патента. Они скажут, хорошо, мы достанем еще 500 патентов. И ты, они просто задают. То же самое касается... Да, они в техники. том, что скупают патенты скупают только в патенты, ящик да. для, для судебных да, издержек. Да, да, Поэтому как только ты маленький... И, и вот это вот, э, вообще сама патентная идея, это с моей точки зрения очень ущербная идея она на самом деле никого не спасает, она только мешает прогрессу, и масса компаний тратит безумное количество средств на все эти патенты. Ну, есть патентные тролли. И не только на эти патенты, но и на содержание юристов. На содержание юристов, да. да. С другой стороны, если изобретатель, например, потратил кучу времени СС на какое-то изобретение, то а, ну, если не будет вообще патентной системы, то каждый сможет воспользоваться изобретением, получается. Да, для этого вещи изобретают. Это же будет несправедливо. Просто а здесь идет такое треки, рассуждение вами, идет от того, что у нас сейчас система давно уже работает не так. Человек говорит о том, что кто-то создал изобретение, теперь надо человека отблагодарить. Здесь есть две принципиальные проблемы. Первая проблема, что если мы собираемся отблагодарить человека, дав ему контроль за тем, что он изобрел, фактически это все равно, что мы делаем следующее. Вот человек дарит что-то обществу. Да, мы это рассматриваем так, что человек сделал что-то полезное, и мы за это хотим его наградить. И чем мы его награждаем? награждаемого права этот подарок обществу забрать себе, то есть вот ты сделал что-то для общества давай мы потратим свои силы и свои, кстати, финансы, налогоплательщиков, на то, чтобы содержать систему, которая позволит человеку испоганить этот дар обществу, это первый момент, то есть фактически мы позволяем изобретателю сказать, я вот изобрел классную вещь, но вы не можете ей пользоваться, вот то, вот, что вот, она моя, да, она моя, тогда непонятно, это логическая ошибка, да непонятно, за что мы его благодарим. На самом деле, здесь логической ошибки нет. Просто ты изначально решил, что человек, если изобретает, он э, дарует это. Он изобретает, не обязательно должен даровать. Может быть, это для Тогда себя изобретает. Тогда понятно из каких соображений Чтобы мы... прибыль это, это пожизненная из... кормушка. Это все хотят. Либо да, да, мы да. отдаем это обществу, и оно пользуется. Либо автор... Навсегда становится... Просто непонятно тогда, почему общество должно содержать эту систему. А, общество не содержит. А Он, во-первых, сам оплачивает. система, а это государственная система, которая оплачивается из нашего кармана. Ну, это, это, это первый момент. Функционирует она за счет взносов новых патентов. Просто новых патентов так много, что... Они, что эти постоянные финансовые поступления оно содержит исполнение закона, например, оно будет идти все равно за счет государственной машины государство управляет патентами, а не, например, частная ну, как патента. правило нарушение патентов это если это судебное какое-то дело, то все-таки все это суд оплачивается именно патентодержателем да, но закон обеспечивается силой Закон, ну это, ну, это это уже меньшая часть. Ну, нет. Он оформляет он за свой счет. Без закона патентная система не будет работать. Ну, патентная закон написали и, и написали. Это не так дорого, на самом деле. Ну, да. В общем... ну, значит, ну, я просто хочу сказать еще второй аргумент, что вся эта система вообще несколько... То есть, про проблему интеллектуальной собственности вообще можно рассматривать с двух сторон принципиальных. Первая сторона – это моральная, вот мы сейчас говорим о том, что это несправедливо, человек там внес свой труд. Вторая сторона – это утилитарная, типа мы должны мотивировать людей. И здесь, с моей точки зрения, логика перевернута с головы, с ног на голову. Предполагается, что если патентной система не будет или, например, в искусстве, говорят, не будет копирайта, то люди не будут ничего создавать. Я здесь вижу проблему в том, что, ну, я же говорю, с ног на голову перевернута логика. Здесь предполагается, что вся эта интеллектуальная деятельность – это такая блажь, которая на самом деле никому не нужна, и которая, если ее специально не поощрять, не будет появляться. Это на самом деле нонсенс. Все изобретения они делаются для того, чтобы решать конкретную проблему, и они будут появляться независимо от того, есть патенты или нет. Зато если патентов нет, у нас даже не будет дополнительных никаких цен. Если человеку нужно изобрести, например, космический костюм, он это будет делать. То есть если мы должны полететь в космос, мы изобретаем, например, змейку. Да? Это, по-моему, как раз космическое изобретение. И это никак не связано с тем, есть патенты или нет. Если человек хочет написать песню, он будет ее писать независимо от того, будут за нее платить деньги или нет, потому что есть, в конце концов, базовая человеческая, психологическая необходимость самовыражаться. И опыт показывает, что когда всех этих патентных систем не было, никаких... Ну, вообще-то патентные было. системы очень давно были. Патентная система давно, но были эксперименты, когда какие-то страны их убирали. В Союзе, например. Советский Союз совершенно спокойно начихал на все европейские патенты. Нет, нифига не начихал. Мы покупали все лицензии. Мы их покупали уже задним числом. У нас есть... Ну, когда надо было покупать, тогда... Ну, как сказать, наши ученые. А, я могу рассказать про промышленный шпионаж. И, например, когда Ванкель изобрел свой двигатель Ванкеля... Он запатентовал его и свой патент очень яростно охранял. Естественно, я не знаю, там антисоветские были настроения или что, но Советскому Союзу он отказался продавать лицен... давать лицензию на производство. Соответственно, да, мы. Uh -huh. Но он продал японцам, и Mazda выпускала двигатели Ванкеля, ставила на свои машины, и наши инженера под видом экскурсии, просто отправились на производство, их много куда не пускали, э, но они там близко не подпускали, но они вот, возвращаясь в гостиницу с этой экскурсией совершенно обзорной, пытались как-то понять, как они там производят и как вообще конструкцию, и в итоге получили двигатель в обход, в обход лицензирования э, Советский Союз начал выпускать серийно двигатели Ванкеля собственные конструкции, да? которые были копии на УАЗе ставили на полицейские машины да. полицейские. И он до сих пор можно заказать, по-моему, на автовазе по старым чертежам роторный автомобиль. Ну да, он в принципе очень, так сказать, хорошо скорость набирает, но у него проблемы с износом. Но там идеологический был момент. Советский Союз готов был платить и он платил, например, копейка, вот, э, фи, это Фиат 124, он полностью все лицензии были оплачены, на лицензии, на болты всякие, там, на всякие колечки, все было проплачено, все патенты полностью, что оказалось глупостью, потому что мы могли, э, всякий мусор мы могли сами выпускать, а платить лицензию только на то, что сам, на самые грамотные элементы, как бы. Это двигатель, в общем который потом мы же и переработали. А, двигатель был ну, совместно был доработан. Да, Хорошо доработан, кстати. Была доработан двигатель, ходовая, потому что простой пример: копейки остались, а фиатов уже только какие-то там коллекционные. Да, копейки были. до сих пор живут, потому что толщина стали была увеличена ага. от кузова. Банкеры Задние тормоза барабанные, увеличены. Добавлено вот это вот тарах... ну, как к кривой, стартер. кривой стартер был добавлен, он уже это, был, это было дикое прошлое для Европы, а, а для надо... России суровая реальность, потому что к сожалению, несмотря на все потуги Фиата, все равно копейки не заводились нормально. Ну просто мы еще не у нас было не, не было такого опыта еще, не просто было первый автомобиль, да. Бензин тоже самое. А, и бензин был другой, как бы, да, все, новый двигатель был, который... Ну, в общем, это вот, вот, копейка, это вот полностью лицензированный автомобиль, а вот двигатель Ванкеля это полностью, полностью промышленным шпионажем получены. Но есть и промежуточные этапы, когда что-то лицензировалось. Скризил, по-моему, тоже был. ЗИЛ, кстати, ЗИЛ, полуторка, вот, газ, да, это тоже полностью по лицензии Форда был выполнен, без всяких там, все, все было по договоренности. И практически весь наш автопром, и танк Т-34, тоже он был лицензирован как трактор, потому что в Штатах существовал эмбарго на вывоз военной, военных технологий, поэтому вывезли, сняли башню и ходовую вывезли, как ходовую трактора, потом Союз, а договаривались, что с башней будет, Союз отказался платить, короче. Дикая... нам пришлось а, свою баш... да? ну, благо, что мы могли сами делать оружие просто тогда, у нас просто была история, начиная от Петра, то, что мы умели делать оружие просто не было времени не разрабатывать не умели делать и еду и одежду, оружие могли да, еду, одежду бытовую технику ну, <laughs> унитаз, который работает. да, унитаз тоже не а, кстати, откуда взялось название-то унитаз? универсальный таз? нет П впервые унитазы в Россию поставляла компания юнитаз единство А, -а, -а вот оно ну, как, как. да, а оттуда пошли уже унитаз. Игоря, вот в Советском Союзе не было патента, да? А у нас не в было патента, было... у нас внутри были, были технические вот эти вот. Не, а... у нас были патенты, были, просто да, у нас там... другая патентная структура была. У нас была конвертация между ЛКБ спокойная была более-менее. У нас э, мы патентовали наши изобретения под тем же правилом, что и э, как бы международное сообщество, но мы, но патент принадлежал не изобретателю, ну, а государству. Ну, да, да, да, Соответственно, если кто-то пытался на международном уровне эти патенты использовать, он поправил, он выкупал у всесоюзного вот патентного агентства, а внутри Советского Союза это все было бесплатно. Но опять же, патенты были. Просто они, они за них плата... Да, но за них плата просто не взымалась, Только если это на международном уровне. А вот работала бы такая система для капиталистического общества. Нет, а смысл тогда? Так а в том-то и фишка, что. Ну, какая? Беспатентная? Да. Да, ну, конечно, работала какие государства. Австралия, Исландия, я точно знаю, из каких были. Либо были также такие ситуации, когда они все охватывалось патентами. В Европе, например, просто Почему я говорю сейчас про программное обеспечение? Это наиболее такая ну, актуальная тема. В Европе до сих пор патентов на программное обеспечение, по моей информации, нет. В США есть, в США по этому поводу большие проблемы, в Европе нет. Ну как бы вот Там реально человека могут засудить за код. Вот Просто берут, открывают любой код и говорят, так, вы использовали тут такой оператор на ревне с этой функцией, это патент, все. И пойди доказывая, что там это не так. Я же говорю, там Microsoft патентовала такие вещи, как воспользование мышки. Ну, а Какой-то человек запатентовал патент, который в конечном счете охватывал а, любой онлайн-магазин. И хотя там как-то это все за ну, государство США прикрыло этот патент, на самом деле оно пошло против своих же правил. То есть они вели патентную систему, и затем, когда им не понравилось, что эта патентная система слишком далеко пошла, они просто именно этот случай сказали «нет, мы не даем». Или там был такой же случай, который э, патент, который чисто теоретически мог вообще выкинуть компанию BlackBerry из бизнеса. И такие сенаторы «блин, мы все пользуемся BlackBerry». А у нас в Союзе постоянно были косяки с патентами. Например, новая конструкция двигателя. Человек запатентовал, давно запатентовал, уже она в серию пошла. И, а как он запатентовал? Он запатентовал диаметр цилиндра вот такой вот, да. Или еще что-то там, клапан, высота вот такая вот. Вот это в патенте проведено. Вот потом это... японцы делают то же самое, клапан на миллиметр короче. И патентуют уже не вот это вот с размерами, а сам принцип действия. Вот именно. И потом вот этот человек, который за 10 лет до этого пустил в серию, то же самое. Он вынужден, за то, что он уже выпустил, Союз вынужден выплачивать. Просто потому, что да, тупанули. Ошибочное патентование. Вот из истории громких патентов, братья Орвил и Вилбур-Райт очень грамотно запатентовали свой самолет. И достаточно долго после этого безбедно жили. Да -да -да. Потому что они запатентовали несущие плоскости, систему управления рулевыми плоскостями, не какая-то там вот конкретно с тросиками, и шарнирами, а вот система управления плоскостями. кто это грамотно, ПТ. Это замечательный. Принципиально. Разумный, Принципиально. Много размыслить много Нет, они же придумали. Почему? Ну что, ну, что Все это их. Нет, это их нет. собственность. Нет такого понятия их собственности. Есть. Собственность чего? Вот объясни мне. Они изобретения. Это собственность человека. Ну как? Как где? Ну а самолет? Самолет может быть собственностью. То есть ты хочешь сказать, что один самолет может быть собственностью. Но идея собственностью быть не может, потому что идея это не объект. Вот я, например, придумал сейчас, изобрел что-то. Например, я изобрел идею, как складывать солнечные часы в наперточник. Ну ты можешь оформить это. Да, я могу оформить потеряно. Просто легитимно ли это? В нашем мире много можно чего сделать. С моей точки зрения, это не легитимно, это в конечном счете паразитирование. Потому что интеллектуальная собственность не существует. Это эфемерное понятие, которое выдумано. Интеллектуальная собственность предполагается, что идея это некий объект. Такого не существует. Идея это.. Не знаю, если сводить это, как бы редуцировать каким-то физическим моментом, идея – это конкретные там, химические вещества в мозге одного человека. Если я увидел, как кто-то изобретает, кто-то изобрел, например, колесо, я прохожу мимо, я посмотрел на его колесо, фактически закон копирайта или патента запрещает мне учиться и пользоваться своим собственным телом для того, чтобы обозревать окружающую действительность. Я не вижу никаких рациональных причин это делать. Единственная причина, которая высказывается, если опустите на моральную причину, которая с моей точки зрения очень слабый аргумент, а говорить, что типа, люди будут больше изобретать, тогда давайте введем, например, закон для учителей. Вот учителя довольно бедно живут, давайте запретим всем преподавать. Будут преподавать только учи учитель, будет специальное разрешение на преподавание. Ну, вообще-то есть разрешение на преподавание. Да, но ну, ты, например, Это э, нормально. Например, к тебе приходит друг, и ты ему начинаешь рассказывать про двигатели. К тебе приходит а, полицейский, да? хватает тебя и швеляют в тюрьму. Вот, вот это вот тогда будет запрещено. Вот с патентами так, если ты, если ты возьмешь что-то изобретение, нарушил патент, и ты откажешься действовать по суду, тебя схватят и кинуть в тюрьму. Но вот мы... это реальный закон. Что касается патентов, мы не описали картину полностью есть еще, кроме патентования, есть еще понятие коммерческой тайны. Когда вот особенно это сейчас... Ну, раньше механизм он аналогово управлялся, соответственно, вот эти принципы действия как бы патентовались, и которые... принципы действия, которые, купив объект, можно было разобрать, и реверс-инжиниринг да, да, провести, да. и получить принципы, на этих принципах создать свою конструкцию. Сейчас э, все управляется программно, соответственно, и не всегда можно влезть в программу. Кроме того, э, и, по-моему, ну, в, по в России запатентовать программу практически невозможно. В России нет, в США можно. Ну, Зато... Там хитро, там запатентовать можно процесс. Там... Ну есть, вот с чем, с чем я лично столкнулся, ну как по работе, что э, люди настолько скрывают, например, э, прошивку процессора, что, э, например, госконтракт на полмиллиарда рублей э, они отказываются выполнять только потому, что по контракту они должны предоставлять э, алгоритм и просто код. Нет, ну здесь они считают... должен быть в отчете. Право, но они ну, просто, они просто считают, право. что даже полмиллиарда не стоит раскрытия коммерческой тайны. Ну, ну, хорошо, это их решение. Это как бы... Это тоже к патентам напрямую относится. Хотя это не патентуется, но это тоже... Это их интеллектуальная собственность. Так же как... И они имеют право. Вот, пожалуйста. Это тех тех их собственность... Только пока они ее не выпустили, они имеют право. Не, а если они даже они выпустят, ты все равно не сможешь скопировать. Ну, только благодаря закону. Только... Нет, не благодаря закону. Вот ты просто не сможешь. Никогда. В смысле, ты, чтобы скопировать, тебе нужна их помощь, короче. Ну, ну я, это, ну, ну, это трудно. Дайте мне пару слов ставить. но ну, вот Ты говоришь про реверс инженеринг. Ну, Она сейчас, я бы сказал, у многих областях знаний невозможна. Да. Потому что уровень технологий стал такой, вот у тебя есть готовый продукт какой-то. Ну, допустим, IPG Photonics, который вот держит рынок волоконных лазеров, свои светодиоды производит хорошие. Ну, аналогов нет вообще никаких в мире. Китайцы берут эти светодиоды, разбирают их, пытаются как бы понять, как они работают. Ничего, ничего. Не, ничего не выходит, потому что вот, как там говорят, ноу-хау есть, знаю как. И без этого ты реверс вот, engineering не сможешь mm -hmm. просто сделать. Ну тогда зачем патенты, если... Не... Вот И, что да. я пытался объяснить, я просто неправильно объяснял, не что помню, без это... участия создателя ты не можешь копировать. Ну, не это понятно. Но если говорить про вопрос принципиально, есть некоторые вещи, которые можешь. Ну, смотри, например, DVD, вот, э, например, так, А когда-то можно скажем, было? Так скажем, идеи именно патентовать, да, допустим, нельзя. Ну, скажем, уравнение Максвелла. Ну да. Ну, это, они говорят, это, что нельзя, а, но абсурдно. Там... А но смотри, есть детей? такие патенты, скажем, допустим, мы открыли э, некоторые процессы нейробиологические вот мы поняли, как они работают, вот патентуют, говорят, вот, вот этот патент, значит, использовать эти процессы для того, чтобы лечить там какую-то болезнь или синтезировать какое-то лекарство, вот можем только мы. На самом деле это просто полнейший абсурд. Ну, насколько я помню, по-моему, сейчас запретили такое, нет? Но ну, вроде как, да. Вроде как конкретно с этим кейсом, когда вот кто попытался запатентовать такие вещи, Да. Но там, правда, был была такая ситуация, что поскольку это чисто природная вещь, поскольку то тогда нельзя. Но еще вопрос в том, если кто-то сгенерирует, синтезирует какое-то там вещество, неизвестно как они среагируют. Но я, я просто пытаюсь вопрос, ну, как говорится, говорить о нем принципиально, я не понимаю, зачем патенты нужны. То есть все аргументы, которые слышал за, они для меня, они меня не убеждают. Вот смотри, ты говорил про утилитарную. Милитарный да, вот да. момент. Ну, сказал ты, в принципе, очень верно. То, что нет никакого смысла защищать патентами ради того, чтобы люди продолжали завертать дальше. Не так будут, во-первых, это делать. Во-вторых, многие люди делают не для того, чтобы зарабатывать, как ни странно. А для решения задач очень часто. Не, не только для решения задач. А многие вот действительно хотят просто помочь ну да. обществу. Ну да, да, да. Но просто обычно как раз этот аргумент, люди говорят, это чаще такой аргумент, с изобретениями, кстати, тут проще, я когда общаюсь с людьми на тему патентов, чуть-чуть проще бывает даже кого-то убедить, когда дело касается искусства, вот здесь люди никак не могут поверить, что кто-то может заниматься искусством просто так, вот как ни странно, казалось бы, искусство такая часть человеческой жизни, вот когда вступал в какие-то дискуссии по копирайту, вот, вот ни в какую люди говорят, не, не может, чтобы человек пришел и стал записывать песню, это большой труд и так далее. Ну, как бы, не знаю, наверное, логическая ошибка, но Кстати, может, может связано картина. с нашим устройством мозга. За картину же один раз платят, а не за каждый просмотр. Музей их хранит и за это берет деньги, а не за то, что мы ее смотрим. Поэтому Но, картина да. – это примерно столько же занимает… Но, с моей точки зрения, это всегда научная идея, потому что очень многие люди оправдывают копирайт именно существованием вот этих вот эфемерных идей. Вот это «моя идея», – они говорят, нет такого, нет никакой идеи. Например, мелодия – это не твоя идея, это просто комбинация, комбинация нот. Вот э, мы понимаем, конечно, что человек, например, э, возьмем какую-нибудь там лунную сонату, да, это комбинация каких-то нот, сыгранных определенным образом. Да. Композитор сделал это первый вот среди нас на этой планете он сделал это первым ну и что да но что и лунная принадлежит? соната принадлежит какой-то рекорд компании уже да да но вообще применимо ли применимо ли глагол принадлежит комбинации нот ну информация, но информация а, не может принадлежать или не принадлежать не даже он волкнулся на такую ситуацию какой-то человек а, сделал собственное видео и сам же записывал звуки природы так вот, некоторые фрагменты оказались э, очень схожими с теми, которые были лицензионно выложены, то есть с запретом на распространение и использование в коммерческих целях. Э, Какая-то компания «Звуки природы» записывала. В общем, там вышел скандал, что это же естественные звуки природы, которые он сам записал, и по частотной развертке такие же были… Ну, ну, да. Недопустимом контенте. И как здесь быть, если совпадение. Да, есть? он же это плагиат, а нет, он же запись. Да, это природа. Ну, кстати, копирайт и плагиат это вообще разные вещи. <соспорядка> <соспорядка> ну, по, -по, по копирайту, вот по, -по, по этим мелодиям, если ты. А, ты, скажем, сделаешь какую-нибудь экскурсию вот, по, той, по той же Москве, у тебя просто запишутся какие-нибудь известные мелодии, ты это видео добавишь на YouTube, у тебя его тут же удалят, потому что это будет массово... Могут напишение. удалить, могут удалить, да, там автоматически она смотрит на это. А, насчет того, что, допустим, мелодия — это просто комбинация звуков, ну или вообще колебаний. Если... В абстрактном смысле просто комбинация нот, потому что на бумаге их можно записать. Нет, смотри, вот Канг, допустим, как говорил, то, что у нас есть некоторая совокупность опыта вообще человеческого, мы его как, как бы осмысливаем вообще и это вот формируем в идее, формируем в какие-то какие законы. Это просто вот естественный процесс развития понимания нашего мира. Ты говоришь, что может информация им принадлежать, я хочу послушать почему Расскажи мне пин-код да, карточки. Ну, ну как, я тебе не хочу говорить его к примеру, да? Это информация принадлежит? Нет, она мне принадлежит, я просто она принадлежит знает. банку. До тех пор, пока Нет, Давайте, давайте все-таки не, не переопределять, что значит слова. Значит, собственность, это все-таки касается только ограниченных ресурсов. Информация – это не ограниченный ресурс. Нет, почему? Э, ск... Если ты ее редуцируешь к материальному предмету, тогда интеллектуальная собственность вообще пропадает. В случае пин-кода информация практически равнозначна деньгам какие-то. В случае пин-кода информация это какие-то соединения конкретно в моем мозгу. Они да, но их можно продать. Они У них есть цена, понимаешь? Если я тебе спрос. говорю эту информацию, она образуется в твоем мозгу. Мозг принадлежит тебе. Как я могу владеть частью твоего мозга? Когда я, например, вот, например, я композитор, я наиграл тебе мелодию, ты ее запомнила. Эта мелодия находится физически в твоем мозгу. Это физически. Получается, что я владею теперь частью твоего мозга. Но если бы эта мелодия была ключом еще к чему-то. Не знаю, она может быть ключом к славе. То есть мне непонятно на каком основании все это. Если ты это редуцируешь к материальным предметам, тогда непонятно на каком основании интеллектуальная собственность фактически является тогда посягательством на собственность твоего тела. Твое тело предстоит тебе принадлежать. Ты не имеешь права взять свое тело и выйти, например, прочесть стих вслух. Почему? Ясно, что бывают ситуации, когда человек, например, ты не можешь взять нож и напасть на кого-то, хотя этот нож принадлежит тебе. Но здесь проблема состоит в том, что ты вредишь чьей-то другой собственности, в частности, например, собственности другого тела. Да? Здесь видно нарушение какое-то, а когда ты просто используешь свое тело и не нарушаешь при этом ничей другой физической собственности, где нарушение? Что мы регулируем? Получается, что мы здесь ничего не регулируем, мы просто пытаемся создать для одного человека ну, более благоприятные условия. Вот он композитор, мы почему-то его поднимаем над всем обществом и говорим, а вот давайте он будет э, распространять свою мелодию и при этом владеть частью наших тел. Фактически, вот это то, что говорит, Ну, знаешь ли, так можно сказать, что э, любая конструкция сначала была чертежом, а до чертежа она была вот здесь, да, в так голове. И было, так и было. Значит, она принадлежит всем. М -м -м, Но, она в тот момент принадлежала тебе, потому что твой мозг принадлежит тебе. То есть, все-таки она может принадлежать кому-то одному. В тот момент, когда ее никто не знает, она принадлежит Вот это, мы пытаемся одному. это сказать. Да. Но как только ты ее положил на бумагу и чьи-то глаза увидели, и это попало в его мозг, копия – это принадлежит его мозгу, Ну, что чертеж – это такая штука, что посмотреть явно недостаточно будет, чтобы… Э, совершенно верно. Ты можешь даже его… Это, это уже Самое... детали. Это ну, это уже, да, но это уже детали, это уже не <связывая> принцип. Если ты будешь скрывать чертеж, если ты будешь писать в стол, как писатель, эта книга будет принадлежать, безусловно, только тебе. Это твоя физическая бумага, это твой физический мозг. Ну вот. Но как только ты его выложил в публичный доступ, все, ты потерял, ты потерял э, как сказать, вот эту уникальность того, что принадлежит только тебе. Любой человек, который, грубо говоря, копировал эту информацию себе в мозг, он уже тоже владеет. Так, Тут, а если... Как бы знаешь, это надо защищать не копирайтом, а давать авторство. Да, оно копирайты, плагиат, принципиально разные вещи. Это принципиально, люди путают. Копирайт – это запрет на копирование и использование информации. Плагиат это исключительно авторство, и я, например, против плагиата, потому что плагиат это, ну это ложь. Плагиат, плагиат это просто ложь, это когда человек говорит о том, что он автор, хотя на самом деле это не он. И за этим следуют какие-то последствия. Так, а с ПО как быть, ПО. ты можешь писать ПО в стол, да. а можешь, ну, но ты можешь уже... шифровать на самом деле. А можешь дать этому коммерческое применение, если Может, ты да. дал этому коммерческое, но оно все равно тебе же принадлежит физическая копия, которая попадает другому человеку на его компьютер принадлежит ему, если его компьютер принадлежит ему. Но ну, взгляд, копия, поэтому оно запатентовано. Это все равно будет заряд. Ну поэтому да, поэтому предполагается что. А ты будем... имеешь право на процент с каждого? Ну так работает современная модель. Почему я против этого? Потому что я считаю что это нарушает просто принцип даже э -э да, базовой частной <с собственности и это почему часть моего компьютера должна принадлежать кому-то другому. Но Если, вот... Самое главное не в этом Я мог бы договориться, например да? Вот, например, я покупаю у тебя программное обеспечение И ты говоришь, я тебе его даю При условии что? Я говорю, ну хорошо, я подписал с тобой договор угу. Все, вот теперь я могу быть виноват Потому что мы с тобой договорились И я тебя обманул. Так, так и происходит А происходит по-другому, копирайт договорился за нас Я, например, не согласен с копирайтом Но для когда мы про, продаем ПО На самом деле, вот все вот эти подписания Документов, это ничего не значит Потому что копирайт действует по умолчанию, без подписания каких-то документов. Это фикция, которая делает, которая создает у покупателя вид, что он с чем-то соглашается. Например, Microsoft продал тебе копию Windows и не дал тебе никаких вообще договоров. Копирайт действует все равно. Да. А ты не соглашался с этим? Я не соглашался. А ты можешь его не получать. Ты будешь все равно виновата. Потому ты что действует копирайт. написано, ты его читаешь. Да, а он по российским законам Более это одного, что -то не значит? Более того, в суде, даже в американском, не всегда эти вещи работают. Там, например, говорят, лицензионное соглашение слишком большое, человек не будет читать. Но это и не нужно. Копирайт. По умолчанию, мы грубо говоря, государство на нашей стороне как бы от нашего имени заранее договорилось. Я не согласен, меня никто не спрашивал. Поэтому, с моей точки зрения, это нечестно еще с этой точки зрения. Почему я должен соблюдать договоренность, с которой не согласился? Или, например, я иду по улице, я слышу из радио песню. Я не договаривался с автором этого, этой песни, что я не буду копировать эту песню, исполнять ее. Я, он мне ее в мозг вставил, а теперь я должен слушаться его правил. Ну, вот, как бы вот такие вещи. Ну, э -э -э -э Круто, копирайт. Я, дорогие слушатели, я надеюсь, что вам было интересно. Мы заговорили про моего друга, который увлекается лингвистикой и историей. Насколько я все-таки понимаю, его... Ну, как сказать, из, измышления на эту тему не очень научные. И совсем недавно только я стал на, ну, напирать ему на тот факт, что если он хочет ну, критиковать историков, того же Залезняка, там, лингвиста, ну там, лингвистика с историей пересекается, то тогда нужно смотреть на их научные статьи. И вот он реально, наконец, как мне показалось, прислушался к тому, что я говорю и посмотрел одну статью Залезняка. И что интересно, он в этой статье нашел много проблем. Вот я вчера эту статью на встречу скептиков приносил, и мы смотрели на нее, там были какие-то параметры. Он мне в письме вот сегодня сказал, что там были еще какие-то, как он говорит, совсем шиза. Что интересно, вот э, этот человек сам по себе, ну в общем-то довольно ну, разумный человек. То есть есть люди, которые, ну видно, ну, человек неадекватный. Это совершенно адекватный человек. И вот мне интересно, что вот эти люди думают о других вот он, когда смотрит на официальную историю, он предполагает, что люди делают элементарные ошибки, которые он видит, а они нет. И здесь вот есть два момента. Первое, люди реально то ли он считает так, то ли как, что люди реально тупые, и они не видят элементарного. Либо второе, что они там спасают свои карьеры, и это все делается уже ну, исключительно по инерции. Что тоже вызывает вопросы, потому что, ну, во-первых, так наука не, не совсем так работает, и много, в конце концов, независимых исследователей, а даже если их нет независимых, ну, все равно как-то такие вещи просачиваются. Хотя кто знает, не знаю, с она настолько с политикой завязана, тут меня трудно прокомментировать. Когда там, например, какими то брестяными грамотами занимается только Залезняк, у нас в стране и больше никто, или там он и еще пара человек, может быть, там среди них какой-то там заговор, и даже не заговор, а просто ну, психология человеческая склоняет их к какому-то результату. Но мы тогда не должны считать это консенсусом, правильно? Но вот эта вот идея того, что люди не замечают элементарных ошибок, мне она всегда казалась, ну, скажем так, ну фальшивой. Ну, это такая эгоцентрическая идея. То есть человек считает, что он умнее. Это его установка априори, что он обладает интеллектом выше, чем у там, профессионала, да? Если это любитель, который критикует профессиональную деятельность в любом, независимо от этой истории или какие-то другие науки. И, и второе, что он обладает знаниями больше, чем у профессионала. Это вот вторая ошибка. Он, я не знаю, как это происходит, но человек почему-то не учитывает подготовку профессионала, то есть... Лейбозу в... смотрит на нее как на отрицательный момент. Мол, у человека замылился глаз, им дали неправильную методику. Но это, знаешь, это уже из разряда, как самому себе объяснить. Я услышал, например, такое смешное мнение. Человек против официальной медицины. Почему? Кстати, это тоже человек. Он говорит, что значит, официальная медицина проблемна, потому что людей учат лечить на трупах. Вот им преподают анатомию на трупах. Это уже проблема. У человека психически складывается ощущение того, что он лечит трупы. Они а же. Но вообще то да, да медики не лечат трупы. У них есть, по-моему, после второго курса обязательная практика в морге, которую не все проходят. Это такой отбор. Просто медик, он обязан это делать. И никто там не лечит трупы. Да, но то это, вот, вот, по, по этого мнению. Нет. По его мнению. А, вот это накладывает психологически что-то. Но судя. Ну... Но если человек так сочиняет, то думаю, он все-таки не совсем докладный. Да. И как -то... он это делает больше. Лечить, лечить трупы. Ну, Ш... Труп нельзя лечить. Да, единственное, что студент-медик может делать с трупом, операции. это причину смерти узнать. Или Нет, они делают такой. операции, попытаются Он на может научиться девочек. резать, там на нем. Зашивать. Там надо с медиком говорить. Но в любом случае, никто. Официальная медицина имеет проблемы. Тогда ну, такие же проблемы у а, всякой лже медицины. Да, если уже у такой <сёкновенной> сформировавшейся огромной машины проблемы, то у отдельного индивидуума тогда что? Кстати, я за то, чтобы отдать свое тело науке после смерти. Я кремирую себя, нет, Нет, ты себя либо не сможешь кремировать, только кто-то другой. <связывается> да, Почему ну, самосожжение? <связывается> это будет не кремация, а частичное сожжение. <связывается> да, потом продолжите, значит, это дело. Да? <связывается> Сколько человек может быть без сна? А, я знаю, что через неделю сумасшествие наступает. И потом уже можешь спать, не спать, Почему? уже крышу уедет. Но есть люди, у которых сон биологически невозможен. Они вообще как бы не спят. И они же живут нормально. Живут, да. У них да. происходят микросны периодически. То есть, они где-то на секунду опускают голову, голову вскидывают и, и продолжают здесь. Да. Ну, он не то, что совсем но нормальный, он да. заторможенный. Нет, на, самом, на самом деле, не на секунду, а исследования показали, что у них, так знаешь, на пять минут просто вот... Он стоит и смотрит куда-нибудь, завис, и вот это вот он в это время может поспать. Ну, вот это, я так аномалия какая-то. Да? Да, да, это, это аномалия. Это. Нарушение. Ну, вот в Украине, знаю, есть такой человек, он, вот он не может спать, что он делает? Он просто стал по ночам читать. И естественно заслуживает. Ну, с... крыш... с... Не поехал. А. За свои 10 Просто 10 глаза он, там он читал там, столько болят и все такое. Кстати, есть интересная особенность, ну, по крайней мере, на себе проверил. Если ночью читать, или что-то в интернете смотреть, или там что-то делать, такое вот связанное с нагрузкой на мозг, то очень сильно устаешь. Да. А вот если делать что-то типа. Чисто механическое, например, вязать, или вот я плел кольчугу, совершенно однообразное действие, мозг уже творчески не включается. И я предпочитаю посидеть, потупить. Отдыхать получается. Да -да -да. Нет, да -да -да. посидеть, потупить, зас, засыпаешь. Да, а здесь чисто ручная работа, без включения фантазии, восприятия, какого-то переосмысления, то достаточно легко и даже чувствуешь себя отдохнувшим после этого. То есть не чувствуешь себя разбитым, как вот, я не спал всю ночь, я Ну, а, кстати, честно, знаю, сейчас а, у реально усталость мозга от разрушения. Да, Конечно, конечно. Ты... И... А голод какой страшный наступает, если ты думаешь, что ты просто... Да, на масле много... Так. Ну, это затратное ну, дело, так... это понятно. У меня на впечатление... мозг устает от да, этого. Да, устает. И причем, э, не знаю, я после того, как думаю, мне нужно реально... Я не могу лечь спать. Мне нужно посидеть и перейти в состояние вот такого тупого а, ну да. Я после только... дискуссии, если, если кто-то в интернете не прав, я значит, написал ответ и пошел спать, я еще э, полчаса буду как минимум лежать и прокручивать в голове аргументы. Да, да, да, это косяк. Чешется, чешется, чешется, мозг чешется, да? Ну, я, в принципе, не против, то есть я как раз, когда мы вот спорили про интеллектуальную собственность, я бывал по часу, полтора засыпал, прокручивал голове аргументы, и Это был один из первых опытов, когда я чем вот чем-то так вот горела, думаю, ну и круто, прикольно. кстати, я тут вспомнила про гипногогические галлюцинации. Кстати говоря, вот тоже штука интересная. Вот. Почему в Библии там или еще в каких-то источниках религиозных часто говорят, что кому-то явился ангел или святой там, когда человек начал засыпать, или там. В ну, да, да, каком-то да, таком да. состоянии, потому что вот. А их же специально даже вводят, то есть там это посты, стояние да -да -да. на коленях, причем наркоманский бред или какой-то другой, вот тут очень сложно с этими с пророками. С одной стороны их могут посчитать полностью дурачками и послать их нафиг, с другой стороны могут воспринять серьезно и сделать их великими пророками. Кстати, у меня вопрос, а если человека, вот ты ли он говорил, что если неделю держать, ясно, что если нет вот этого сна, который как его, ну, вот, когда глаза двигаются, как ну, он, да. то у человека значит, начинается сдвиги, да? Но если человека насильно не заставлять, по-моему, человек в какой-то момент просто тупо отрубится. Да. Он, он не сможет, да. Это даже должен быть внешний фактор достаточно мощный. То есть надо будить сильно, там, да -да -да -да. Да -да -да. бить надо. Или он просто там, если он в танке сматывается с фронта неделю, в такая ситуация он не заснет. Но в ситуации, вот как мы, да, мы не, просто у нас нет такой ситуации, которая застоит... Нам нужно только лабораторию сна создавать, где человека будут специально как бы... Ну да, хотя, такой. я так понимаю, это не такие исследования просто. Нет, просто не... это человек... Мы знаем, что... Это закончится сумасшествием, поэтому мы не проводим. У меня была идиотская ситуация в ночь перед экзаменом. Я спал, и меня страшно бесил один и тот же сон всю ночь продолжавшийся. Там были три таких вот мужика в латах. Они, один был толстый, другой средний, третий высокий и худой. Они шли по пещерам, ныряли в подземные озера и пели пьяными голосами песни что-то типа на ирландском всю ночь больше они не делали ничего у них даже мечей не было вот они идут громыхают да да, да, да, да, да, да. бум-бум, бряк-бряк, буль-буль вот так вот всю ночь. Я предлагаю на этой прекрасной ноте <связываем> <связываем> наш ночной подкаст, который перешел в утро постепенно. В общем, мы благодарим наших слушателей за внимание. Если вы добрались до этого момента, вы герой. И, собственно говоря, может быть, мы когда-то сделаем это еще раз. Да. Оставайтесь что, с нами. Вторая порция отборного бреда. Всем ящериков. Все, всем до свидания.